Ребят, с Новым Годом. Смотрим Карину. Аладушек хочешь? Че? Я говорю оладушек. Я сделала оладушек хочешь. Что-то с Зиной не так, что-то она хочет сама. А вот это вишенку. Ты че? Зин! Побавишься? Нормально. Это кто? Тренера по, по, по соблазнению Софи Брайан так похудела Просто обалдеть Как же ей так удалось-то Быстро а Вот София Сексиан а, а что я в Москве Мне надо это, знаешь это, мужика найти И вот как раз я вот Слушай, вот... почему она в моем доме Почему ты пыталась это сделать на мне Мужик... Новые гости У Жени и Карины Нет, будем тренироваться на тебе ага. Никто на мне тренироваться не будет Начнем урок по флирту. И тут же начали. Не смог, не смог отказать. Рано еще. Не раздевайся. Значит, кокетничаем, глазками флиртуем вот так. Пробуй. Ага. Ч ты рж ⁇ Еще раз. Еще раз. Теперь губками. Губками. Давина! Давина! Похоже на Анастасию Кузнецову из нашей раши. Очень похоже. Со София делает. Ты тебя химтами его убьешь, Зина. Давай, давай другой, носиком. Втягивай, втягивай, Зина. Да, Зина так, Зина, да не так. Так, Зина, нежней. Так втягивает, как порошок, это самое. Нежнее, давай нежнее, чё? Да я сейчас это с облами подавлю носиком другой, нибудь другое, это ж носиком, ротиком, давай, с бровками умеешь, бровками, давай, пробуем, вот так, да у меня только одна бровка поднимается, Тина, ну у тебя там что, ботокс, ботокс, какой нахрен ботокс, тогда делай, нет, таким, не получается, получается смешно только, только трактористов в своей деревне соблазнять, трактористов в своей деревне соблазнять, ё-моё, а Женя-то олигарх, видимо, не пойдет? И спрашивает. <свеч> <свеч> вот так, да? Ты <свеч> что, дед, меня. Лапу дай. Я тебе что, пел, что ли? Слышь, лапу дал. Давай, нежнее. Еще постарайся, нежнее, девочка. Так, Уже не такая лапа, это сама, рука такая разрисованная, блин. Ну, такое себе. <свеч> это... план В. Бери банан. А? Так, беру. Давай. И что? Нежно. Давай, ну что ли, а? Я вот этой срамотнёй... Нежнее. И тут же опять начали этим заниматься. Не кусая, не кусая только. Моя школа? Не кусай. Да-да-да. Нежнее. Так, блин, ты что, этого другого мужика нельзя? Вот как банан дадут лопы зацать, а? Нет. А же не понравилось, когда засовывают в рот банан? Ну, такой себе, конечно. Так, всё, ты безнадежная, Во-первых, тебе нужно привести себя в порядок. Ты а, будь такой... Как я, когда... Как... По-моему, Кури... Карин, Карина, Зина, Зина похудеет, чем София, будет, мне кажется. Да, Жаль. да, я да. У меня есть хороший диетолог, очень хороший. Мой, мой муж. Дамик! Он лучше в своем деле. Привет, девчонки. А, -а, -а, -а. а, -а, -а. диетолог! Ага, -а -а, лучший в Москве! А -а -а. Димурстра. Че сам ты -то такой толстый-то, ⁇ -мо ⁇ если диетолог-то. Диетолог? Да, вот, пожалуйста, это тренировка, круговая Круговую я вижу, а тренировка-то где? Послушай, а, у меня все стройные, худые и сексуальные Как моя принцесса Это <пирает> что твое корыто? Это не мое... Ты мое корыто, я твое копыто, Она ну, я обозвал, блин Карина хорошая, что ты? Что? В смысле корыто? Так, слушай, а где ты взяла деньги на все вот это вот? Просто списали с твоей карты. Вот и все. На все эти ухи ухищрения. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Все деньги тратить дальше. Ты, ты... И корыта убежала навсегда. До следующей серии. Ты посмотри на него. а, не учится целыми днями. Играет, играет, играет. Ну скажи, подайди, ты учишь, что? Смотри, тут налог надо. Карина и Литвин, родители седые. 4-3 сразу закупайся. Ага. Ты господи а! Карену не забудьте купить. Угу. Все, приду проверю. Сошел. Домашнее задание. Вот такие домашние задания были бы. Ребят, с Новым годом смотрим. Так красиво. Карина, близко. Очень здорово. Ну вот, вы все видели. я нельзя находиться с моими детьми. Вы просто обязаны. Можно такого урода было полюбить, чтобы он потом, непонятно, психушка это, видимо, вот так. Надо вернуть их мне. Да, Андрей, я все понимаю, мне очень жаль. Да, непростая ситуация. Плохой человек. Бывший муж, он уже до конца уже останется бывшим. И санитарам взятки дает. Они сделают свое дело грязное. Что творите? Я абсолютно нормальная. смотри когда у нас тут буйная. Давай-ка его кольчик сделаем. Какое корчик Издеваться над человеком. Ну все, я подготовлю документы. До свидания. И главврач какой-то, продажный. Что такие люди бывают, что ли? Вы почему не идите? Потому что считают меня психованной. Я знаю, что вы не больны. Я тоже знаю. Оток. Так, если знаю, так выпусти ее. Возьми сейчас и выпусти. Зачем не больного держать? Вам надо бороться за своих детей. Они не должны оставаться с таким жестоким человеком, как ваш муж. Он всех купил. Я вас всех куплю и продам, а потом опять куплю, а потом опять продам. Блин. Я уже ничего не могу сделать. Надо бороться, бороться за свое счастье. До конца. Мир у нас такой продажный. И люди такие же. А люди действительно все плохие. вот В основном люди плохие. Не все. Исключ исключение. Доктор, нужно, чтобы она осталась здесь деньги всем пихает всем всем деньги абсолютно вы меня с кем-то путаете тебе мало да я честным хочу быть а денег можно по-другому заработать если вы думаете что правду можно купить то глубоко заблуждаетесь молодой человек ты еще пожалеешь Ш рыжий упурок что блин творит с женой же он любил ее когда-то же что ты творишь Зато я буду честен перед самим собой. Самое главное – это совесть. Перед собой и своими детьми. Сейчас я тебя поправлю, пойдешь играть. Мам, а же... Деткам нравится сниматься в Карине, Ване, Карине. Вообще милота, дети милота. У нас никогда больше не оставишь. Солнышко, ну конечно нет. Спасибо. Идите, играйте. А я пока позвоню хорошему дяде и поблагодарю его. Давайте что-то у него произошло, что-то. У Карины все хорошо, он что-то трубку не берет. Пациент. И так закончилась потрясающая история, блин. Ну, продолжение, может, будет когда-нибудь. После Нового года. И Карина, как всегда. Так, смотри, компания с пяти человек, все молодые, легкий конкурс и подарки. Решили подзаработать перед Новым годом. Поняла. Это наш заказчик, зовут Саша. Санек! Санек банальщик Блин, это мой бывший. Ты что? Дэн, слушай, у тебя же борода. А давай костюмами махнемся. Ты что, сама сошла? Нет. Дэн, ну пожалуйста, ну ты же мой друг. Нет. И ничего не смутило поменяться. Снегурок-денчик. наступающим Новым годом! Ну что, перейдем к конкурсам! Что-то не так? Да нет. Не так, пойдем подеремся, что ли, в туалете. Все нормально. Дед Мороза-то обнимает, конечно, не видно, что грудь его есть у Дед Мороза. Незаметно так играют и Лойс, и Лойс пушают, и обнимают Лойс. Если честно, я скучаю по Карине, мне без нее как-то плохо. Я тоже скучаю. Что? И увидел Карину, что это такое, господи. Неожиданная встреча. Карина? Да помиритесь вы уже. Неужели? Это Карина. Новый год смиряет всех. И давайте отвечать пожрем его есть конечно к примирению и между прочим из настоящего картофеля и добавил ну конечно настоящий картофель не пюре там не химия а просто картошки положили хороший новый год вкуснее свой вот. покупайте и жрите ребят с новым годом смотрим в преддверии праздников хочется подарить тепло тем, кому его действительно не хватает. И помните, добро. Вообще здорово, такой вид. Дед Мороз Снегурка, и снега нету. И зеленая трава. Трав всегда возвращается. Да, Чужие, да, конечно. Вот, пожалуйста, возьмите. Да. С наступающим вас праздником. Будьте, пожалуйста. Бойтесь, пожалуйста. Решили всех, кто не встретится, всех одарить курточкой и шапочкой. С праздником, с наступающим. Ну, видно, видно. Бухает много. Что-то какие-то бомжи набежали, сразу набежали какие-то полубомжи какие-то всякие. За халявой. Надо делать? Ничего не надо, брат. Спеши и танцуй нам, ё-моё. Блин, даже с бейджиком, Нормальные куртки. Просто с Новым годом вас хотим поздравить. И шапочку сейчас вам дадим. Вступающим вас праздником. Вас. Вас. Ну, не ну, вот это тоже представитель алкоголизма настоящего московского. Здравствуйте. Спасибо Здравствуйте. большое. Спасибо, Здравствуйте. очень Здравствуйте. приятно с вас. А куртки дали, чтобы ролик снять для нас и для, для вас и для нас. Идите отсюда, здесь нельзя куртки раздавать. Увидел халяву. Уже готовы, уже после бутылки готовы. Дайте, поддайте. А мы с Москвы, ⁇ -мо ⁇ Мы с Москвы раздаем подарки. А люди хотят ничего более. Да. То Благодарит, знаешь как? Сразу выкинул. Ну, нормально, что сразу новую куртку дали. Будет ходить теперь до морозов. Вот такая благотворительность у нас. С Новым годом смотрим. Прикольно. Прикольчик, чеки. невротичкой Это самое что. Предверие прак. Сколько попадается, плохие. Как будто деньги все решают. Снегурок Саню, дынчик! вот